Ну что, дорогие друзья, добрый день. Снова, снова с вами в прямом эфире Чельмён Зотов. Моя замечательная программа, гостями которые становятся самые интересные люди страны. И не только страны, но сегодня у меня в гостях человек, который живет за границей, именно в Германии. И он приехал в Москву буквально несколько дней, и сегодня он мой гость. Это Анатолий Илье. Здравствуйте. Правильно назвал твою фамилию? Или не да, так? Называй как хочешь. Люди очень, кстати, разные. необычная фамилия. Необычная, да, швейцарский корм. Швейцарский корм. Здорово, Анатолий, спасибо тебе большое, что ты пожаловал сегодня ко мне в гости. Я изучил твою страницу. Ты очень интересный и многопрофильный человек. У тебя достаточно много интересов. Но в первую очередь меня заинтересовало твои высказывания про счастье. Вот ты сказал, что сегодня. Вот все задаются вопросом про счастье, что такое счастье. Ты спрашиваешь в том числе своих подписчиков. А вот что для тебя счастье? Счастье для меня лично ⁇ это когда а, то, о чем я думаю. В общем, самое главное, чтобы было понимание, вот если я чем-то занимаюсь, я должен себя хорошо чувствовать. И вот в этот момент а, человек испытывает счастье. Ну, это вот как я вижу. Ты счастлив? Да, я очень счастлив. Как ты к этому пришел? Длинный был путь. Я когда переехал в Германию, то есть мы, мне было 18 лет, когда мы приезжали. И можешь себе так представить, когда у тебя нету больше друзей, потому что все остались здесь, я с Челябинска, с другой стороны, у тебя пять марок в кармане, которые ты тратишь, как только прибываешь к первому телефонному автомату, звонишь другу и говоришь, я добрался. У тебя нет языка, у тебя нет понимания ментальности, и то образование, которое ты получил здесь, не считается. Uh -huh. И, соответственно, попробуй теперь в той новой среде встать на ноги. То есть мое становление заняло больше 8 лет. За 8 лет ты состоялся? ты за... Через 8 занимался лет месяцем? я не состоялся, через 8 лет я наконец-то стал выходить на такие доходы, чтобы жить, ну, по крайней мере, по тем представлениям, очень хорошо. А как ты считаешь, счастье и деньги – это одно и то же? Это разные вещи. Деньги нам нужны ну просто как средство я так считаю Средства, то есть, uh -huh. средство, то есть ну, для себя какие-то там дополнительные там вольности помочь. а можно ли не иметь денег и быть счастливым? конечно безусловно таких uh -huh. людей очень много интересно и кстати с этими людьми очень интересно общаться uh -huh. Я, кстати, вот сейчас еду на Бали и последний раз, когда там был, тоже понял, что там счастливых людей гораздо больше, чем у нас в России. Совершенно верно. Хотя живут там намного. Я путешествую много, то есть у меня если взять только этот год, сегодня у нас это получается, у нас март, апрель, ты счастливый человек, люди часов не наблюдают, отдых, 36 перелетов, чтобы понимание было, ничего себе. Да, и бывают страны, когда ты приезжаешь, где вот реально ты видишь в стране нету денег, ничего, но посмотришь на их лица и жить охотно. Они очень счастливые, да, то есть, например, если мы будем брать Европу в ту же самую Германию, скажем, да, то я не вижу счастья в глазах этих людей, хотя у них уровень жизни да, в такой, в как из самых высоких. один из самых высоких А чем немцы отличаются еще от русских в плане ведения бизнеса? Вот у нас очень много аудитории бизнес-аудитории, да. мне кажется, всем было бы интересно я тебе так скажу, вот самое главное отличие, которое я наблюдаю, вот мы, я скажу так, объединю всех русскоговорящих, да, мы что-то увидели, говорим, вау, круто, нам нравится, да, мы туда. Да, да. У немцев не так. Mm -hmm. Нужно взять ручку, карандаш, листочек, подбить все факты, все что было, было, было и только потом мы что-то начинаем делать. То есть по факту очень тяжело, то есть если я даже посмотрю статистику бизнес, например, mm -hmm. вот кто сейчас, в общем в Германии, чтобы было понимание, 95% бизнеса это малый и средний бизнес, mm -hmm. так вот более 70% процентов открывает бизнес последние года это иностранцы mm. то есть немцы у них чуть-чуть э, да да у них есть э, такая тенденция то есть после войны э, их родители или, скажем дедушки они очень хорошо обогатились ну представь всю струну надо было понимать, стройки да. понимаешь да. все это как все это за, за связано соответственно их дети уже жили в богатстве в достатке им не надо было что-то там напрягаться а дети их детей еще больше деградировали и по факту они вообще просто тратят то, что то они наработали их, сути, да. Да. А, да, да. а скажем, вновь приевшие, при, приевшие. Да. приехавшие да. А, у нас же по-другому, мы же привыкли, нам нужно да. выживать, нам да. нужно жить, да. мы хотим, да. мы видим, и поэтому, как я вижу, а, то есть вот я, например, там сейчас уже 20 лет живу, и по факту немецкий язык я начал учить лет 10 назад, он мне не нужен был. Банкиры, врачи, у нас все по-русски. Вот позавчера я был на форуме, одном из крупнейших форумов «Синергия», на котором выступал «Гандапас, да, И Он хотел. сказал, что недовольство – основа успеха. Ты согласен с этим? Да, согласен. Ты недоволен собой? Я собой очень часто недоволен, но, с другой стороны, меня это очень радует, потому что ну, у меня вообще принцип жизни такой, что стань сегодня хотя бы на один шаг лучше, чем вчера. Офигенно. Это... Мне тоже нравится. Да. Я, а, тоже по я нему просто живу. заметил, что, допустим, вот я уже когда а, начал посещать семинары, книги, все вот это вот начал изучать, а, я просто понял, что каждый раз мы получаем что-то, но этого не хватает для того, чтобы состояться. И в какой-то момент я просто понял следующее. Слушай, так а, мне нужно заниматься тем, что мне нравится, то, что мне по душе. Да. И самое главное, становиться сегодня хотя бы на один маленький шажок лучше, да, чем, вчера. чем вчера. И оно. Так получается. Да. Вот ты у себя в статусе пишешь контакте. Уважайте текущий час да. и сегодняшний день. Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. А что значит уважать а, текущий час? Ну, это значит, что нужно просто просто в любой момент попробовать остановиться и понять, а что я делаю сейчас? А делаю ли я сейчас как раз то, что приведет меня дальше? Или я делаю то, что просто где-то будет утеряно? Вот, и сейчас вот, наверное, все наверное, обратили внимание, сейчас такой очень мощный хайп. У нас все в криптовалютах, да. все в каких-то монетах, сейчас монеты, монеты, монеты, монеты. Да. А я считаю, что самая важная, самая ценная монета – это наша секунда. Ибо уйдет она и не вернется никогда. Сказано. То есть это главный ресурс Это Это главное время, это главный ресурс, да. И чем больше, тем больше, это понимаю А ты 36 полетов горишь? За сколько? За месяц? Нет, это вот это... за 4 месяца получается. За 4 месяца 36 полетов. То есть ты постоянно выступаешь или что? Да, с чем про, связано? Да, ну, постоянно. О чем ты говоришь, о чем выступаешь? Ой, на разные темы. Ну, у меня, понятно, сейчас многие считают меня экспертом именно в криптовалютах. То есть я себя, так, скажем, не сильно считаю, но почему-то людям очень нравится, когда да. со мной разговаривают по этой теме. Вот. А, и другое, это, конечно же, тема образования. То есть я очень давно этим занимаюсь, мне это очень нравится. То есть в какой-то момент я понял, что моя миссия, моя функция сложные процессы простым языком доносить до человека. То есть если я, например, еду, вот у меня просто... Классно. Такие бывают моменты, едешь в такси, так. да? таксисты, как правило, тоже говорят о криптовалютах, то есть о трендовых темах. И я не понимаю, я не понимаю, вот это биткоин, это... то есть мне нужно 3 минуты, и через 3 минуты он говорит, наконец-то я понял. Ну, как-то есть вот такой дар, что я могу сложное просто объяснить, и То есть, получается, ты разжевываешь определенную сложную информацию и доносишь ее до людей простым языком. А какую информацию? Абсолютно разный. То есть, например, само понимание, что такое биткоин, для чего он нужен. То есть люди не понимают. У них там какая-то в голове появляется картинка какого-то непонятного блокчейна, который он даже не может себя сформировать и объяснить, что это такое. Это блокирует дальнейшее сознание. Но да. Что такое биткоин? Есть... Ну, это же просто платежное средство, это просто способ передачи какой-то ценности из точки А в точку Б с минимальными затратами. Да. Все, и по факту просто на примере можно дообъяснить. То есть, вот, допустим, я работаю с программистами, часть команды у меня сидит в Украине. Так. В тот момент, когда была сложность с банками, там же были блокировки, там да, ну, да, знаем да. эта ситуация непростая, да. А, то есть я не мог из Европы перегнать им деньги, потому что деньги где-то блокировались. Как решение мы нашли способ биткоин. Что самое интересное, когда я три года назад был в Украине, то есть я приезжаю в отель и там уже такие обменники бывают, да, там, там евро, доллар там меняют на гривну, да, да а тут да. это евро, доллар, иена, биткоин. Думаю, о, круто. Ничего. Все. И с этого момента мы просто начали коммуникацию, ну, как э, все, что связано с программистами, э, там, скажем дизайн там, ну, да. это же очень креативные люди, которые в общем, где в стране, чем меньше работать, тем удобнее с ними работать больше креатива, меньше стоит вот. и соответственно, мы решили вопрос просто для себя и люди просто начинают понимать, так это же просто удобно ну чем я пойду в Western Union может быть нельзя там говорит им это но по факту, скажем, сервис то удобный, но сколько он стоит ну да вот, поэтому антолий а получается все-таки в чем феномен все-таки успеха биткоина как ты считаешь? Да, просто время ему пришло. Ну, во-первых, если посмотреть вот ту идеологическую литературу, которую мы читали там в первую, то есть, ну, понятно, сейчас мы уже понимаем, что это все далеко не так. Но как бы там ни было, ведь удобно. Ведь просто удобно. Большинство людей приходят на биткоин из-за чего? просто хотят спекульнуть, просто хотят заработать. Да? Но в тот момент, когда ты начинаешь понимать, что ценность биткоина не сам биткоин, а технология блокчейн, и если ты начинаешь О. разворачивать мысли, что я все-таки с этим всем смогу сделать и какую пользу я могу привести людям, то это намного больше Золотые привлекает. Слова. В общем, большинство людей считают, что и надо дать должность, что на самом деле можно заработать, спекульнув на а, каком-то альте, на каком то Даже я ICO. вложился, что-что такое. Да, очень или, или на Bitcoin. биткоине. Но в конечном итоге, лично я уверен в том, что победит именно тот, кто предоставит очень удобный комфортный сервис на технологии блокчейн, где все будет открыто, понятный и доступно. Я так понимаю, что ты разрабатываешь или а, уже, мы разработали, разработали, уже разработали? Блокчейн, да, разработали. Расскажи про этот сервис, как он называется. А. В общем, мы сделали блокчейн, он очень быстрый, современный, написанный на, на графене, и он предназначен для разного рода стартапов. То есть, ну, в принципе, не в принципе, слово это неправильно. Суть в том, что мы создали платформу для бесконечного пространства бизнес-вариантов, то есть на этом блокчейне можно создать практически любое направление очень доступными способами. У нас довольно-таки большая команда, и, соответственно, мы же не только блокчейн создали, то есть очень многие люди сейчас, они хотели бы и понимают, что им это надо но нет команды кто будет код писать да. нет команды кто кабинет даст нет команды кто проконсультирует да. то есть у нас все в одном и поэтому платформа то есть мы сейчас еще и не в СМИ нигде про это не говорим то есть если вы сейчас будете смотреть например эксклюзив у вас сегодня эксклюзив да то есть вы первый кто да, это да. знает в общем мы про свой блокчейн ну в своих узких кругах это понятно мы обсуждаем у нас уже есть огромное количество партнеров с которыми мы будем запускать разные стартапы но крипто сцена про нас еще не знает почему я поддерживаю сюда такой стратегии мы сначала делаем и а потом говорим как правило, у мы видим, что всегда все наоборот. Мне больше комфортно, когда у нас уже готовый блокчейн, он уже оптимирован под наши потребности. Мы для одной академии уже на 80, больше 80% написали смарт-контракт, и по факту мы уже запускаем скоро. Ну, что значит скоро? то есть Тесты мы закачиваем к концу сентября, и с сентября мир увидит совершенно новое направление в двух направлениях. То есть, с одной стороны, это многоуровневый маркетинг, то есть мы нашли способ, как сделать его чистым и кристальным, таким, какой он должен быть, какая была идея изначально, а не то, что мы видим сейчас, так. да, а с другой стороны это, конечно же, сфера образования. Uh -huh. То, есть мы... То есть ты смог соединить две свои стихи. Да, да, да, да. класс. Да. Слушай, а что такое изи Busy? Это э, образовательное сообщество. У нас сейчас. Скажи про него, потому да. что очень много постов с этим хэштегом в соцсетях. Да. Очень много людей выступает в разных городах России, да. сцены. Это... Хлопает, аплодирует, что? Да. это <laughs> что Ну этот, ну смотрите, сейчас. Э, как я это вижу, да? То есть, опять же, я всегда, когда я говорю, я толкаюсь от своей точки зрения, то есть, и я не утверждаю, что это факт. Но как я это вижу, то есть мои наблюдения, у нас все больше и больше возникает потребность в получении новых знаний. Почему? Все в мире ускоряется. Если раньше какая-то технология пришла, и мы могли ей пользоваться 50 лет, то сегодня что-то приходит, и через 3 месяца оно устаревает. Да, ну, чтобы факт. было понимание. Это факт. Вот. Соответственно, большинство людей не успевает за этими тенденциями. Значит, их выход единственный ⁇ идти в интернет и обучаться. В интернете есть много всякого разного материала, 500 миллионов тонн. В всего чего согласен. угодно но mm -hmm. есть одно но а где проверенный материал где точные вот, данные вот. помните что мы говорили в самом начале что самое ценное у нас это наши секунды Да. И мы ее никогда назад не вернем. Деньги мы можем заработать, потерять и заново заработать. С секундами не так. Вот. И поэтому то есть, я как беру на себя задачу и своего рода такую миссию. То есть изначально сейчас мы сами контролируем контент, то есть у нас очень большой опыт, у нас очень серьезный спикерский состав. У нас сейчас на русском языке только больше 50 человек. А кто из спикеров может назвать то а, Ну, я могу назвать, например, Софья Львовна Раевская потом почитайте, узнаете кто это то есть у нас есть спикеры которых не так викорлов например алексей бессонов это самый высокий ки в украине несколько рекордов гиннеса что было понимание то есть у нас лингвистика сейчас мы открыты для себя и вообще для многих очень хорошо заходит тема у нас сейчас проблема у взрослых общаться со своими детьми мы их не понимаем а они нас не понимают и, э, это факт. Да, да. И это мы а вот сейчас иди, буквально иди, этот иди, факультет иди. запустили недавно, там пару недель назад. Резонанс просто обалденный. То есть мы вовлекаем... То есть вы даже в, области в вы Конечно, конечно. Уже это сейчас идет. Да, очень, а, да. да то есть Кроме. мы онлайн-маркетинг делаем, у нас MLM. То есть мы специально это взяли, потому что то, что сейчас это не MLM, это непонятный какой-то хаос. То есть, соответственно, мы даем техники от практиков. То есть у нас на площадке на данный момент нет ни одного теоретика. Только люди практики. То есть мы больше но я считаю, что MLM это одна из самых эффективных маркетинг. На данный момент, да. Есть, на данный момент, да. То есть есть Развитие эффективные изменения. инструменты, то есть нельзя все другое отсекать. Для разных направлений нужны разные инструменты, но я точно могу сказать, что для большинства направлений система рекомендаций, причем не обязательно да. супер многоуровневая, система, система рекомендаций, рекомендаций она намного более эффективна. Как я думаешь? приведу пример. Да, вот чтобы просто давай. вот один вот, вот практический пример. Пять месяцев назад мы запустили этот феномен из Бизи. Почему феномен, я могу дальше потом да объяснить. Mm -hmm. То есть мы сейчас изменим сферу образования. А, у нас не было реферальных ссылок. Да. А, было запрещено рекламу делать хоть какого-либо рода вообще в соцсетях под угрозой закрытия аккаунта. А, и это продолжалось два или три месяца, сейчас точно не скажу. Да? А, и вы знаете, сорок две тысячи студентов за пять месяцев по всему миру. Нас посещают более чем в 100 странах. К нам подключилась академия нейромаркетинга. Это очень крутая академия из Испании. Там очень серьезный уровень. то есть Они предоставляют своих спикеров. У нас 10 испанских спикеров испаноязычных. Мы на английском языке подключаем. Нас поддержало мексиканское сообщество. Опять же через испаноязычных мы выходим. По факту мы через Мексику вышли на Испанию. У нас в Мексике очень сильный партнер. Вот. И э, английские, и немцы, э, мы сейчас по-немецки уже выкатываем первый э, хороший контент образовательный. В общем, феномен в чем, чтобы было понимание. Если человек самостоятельно идет в интернет, он тратит тупо очень много времени. Наша задача сделать так, чтобы люди э, получали максимально качественную информацию. Инвестор. Но есть опять же одно НО. Сколько людей мы сможем физически контролировать Это как же нужно расширять штат Для того, чтобы весь да. поток принимать Поэтому чем мы занимаемся Это полностью стопроцентная автоматизация, автоматизация Начиная с того, что сам сайт переводят сами участники то есть сам сайт переводят сами участники. Вы понимаете, что мы даже сняли с себя ответственность. Как у Википедии примерно. Да. Все то же самое. Совершенно да? верно. круто. Вот, Соответственно, сейчас у нас там 8 языков, сейчас все больше и больше других. Они сейчас переводят... Они за это что-то получают? Какой то а интерес? Зачем а какой их? Интерес? Люди объединения. То есть людям. То есть, это энтузиазм просто. Да, да. Люди, смотрите, нас последние года, десятилетия разъединяли друг от друга. Да. Средства массовой информации, подлоги всякие через мультфильмы начиная в общем да. про эту тему очень длинная У нас всех друг от друга я круче я круче вот это знаете это все люди от этого устали люди от этого устали. люди хотят, хотят объединяться, объединяться. Хотят и объединяться. вот как раз вот на этом тренде мы э, я бы очень буду хорошо сегодня говорить на форуме про объединение это да. действительно очень круто а, что такое команда By black sharks а, да смотрите Тоже. на нашей базе то есть мы строим сообщество mm -hmm. да? но для того в общем, в чем фишка? Когда мы строим сообщество и всех затачиваем в одно и говорим, ребята, вот только так и только так, это рано или поздно приведет к закисанию люди будут расходиться мы же создали такую площадку mm -hmm. на которой можно развивать абсолютно любую идею так. абсолютно любую кто-то у нас по здоровью организовывает кто-то э, старорусские обряды обычаи сообщества то есть так. в сообществе появляется сообщество например э, можно сказать одно сообщество разделено на несколько сообществ такие как немецкая языковая среда английская языковая испаны и так далее мы там скажем русскоязычные да? чем они занимаются вот, сейчас сообщества. по порядку сейчас, секундочку а, теперь э, в русскоязычной среде уже пошли разные ответвления, еще по сообществам, и вот это как раз и дает такую большую массу, потому что люди могут раскрываться как цветки и именно свое. проявлять э, э, да. Вот это вот очень, очень сейчас срабатывает. Ну, круто. Да, извините, я перебил. Да, а вопросом. Получается, что для да, ну, простоты людям для да да да чтобы что было понимание, себя, да? то есть это ребята, которые меня пригласили, они у нас э э э Сибирь. Да? и это люди, которые на спорте, на здоровье, здоровый образ жизни и вот все, что с этим связано. То есть молодежь, драйв. То есть мне очень симпатизирует эта команда. Они прям такие живые, настоящие. Кстати, они сейчас человек 20 в Москве, потому что у меня сегодня будет выступление как раз. А где больше всего людей у тебя на Сегодня на данный момент это, это Россия. В России, да? Да. А ты больше нацелен на Россию или на другие Я страны? Я настроен. Для меня нет границ. Нет. Я человек мира, мне, мне интересен человек. И чем больше Какие наиболее интересны Ну, конечно, интересна Латинская Америка, крайне интересна. Так, ну, ты вот, считаешь, там большой спрос? Латино, да, латиноамериканская, да, там очень хорошо. Азия очень интересна, мы сейчас готовим через Японию заходы. Индия очень интересна, там очень много людей, у которых нет возможности вообще встать на ноги. а Благодаря системе рекомендаций, которую мы сделали внутри сообщества, люди у нас... У меня очень большое количество отзывов, как люди из ничего. Короче, больш, самые большие классные отзывы, которые я получаю, что люди оживают, то есть они как-то начинают жить. Я не знаю, у меня такого никогда не было. Я сейчас, Мне раньше даже столько писем никогда никто не писал. Ты сам обучаешься по этой методике, да. которая... Ну, например, писали. у меня сейчас следующая задача, мы сейчас запустили лингвистику, и у нас за три месяца люди говорят по-английски. А мне английский стал крайне нужен, то есть мне постоянно с переводчиками ездить, это ж накладно, это ж ну, надо конечно. организоваться, помочь. Это... Поэтому я сейчас вот следующая задача перед собой ставлю, это английский язык. Здорово. Слушай, Через три месяца поговорим да. по-английски Вот мне интересно вообще, честно говоря, судьба бизнес-образования в России Потому mm -hmm. что я живу здесь, yeah. в России И я посещаю форумы, yeah. я вижу, как происходит движение Какие происходят изменения в стране Как ты думаешь, как будет меняться вообще бизнес-образование в России? И, может быть, не знаю в других странах тоже, которых ты изучаешь. Во всем мире. То есть у нас сейчас ну как изначально идет образование через университеты. А проблема в том, что университетские программы, они довольно-таки подустарели. Мы говорили об этом, что сейчас очень быстро все меняется. да. Соответственно, еще нужно учитывать, что новые дети, они совершенно другие. То, то же, что да. моя трехлетняя дочь да, делает сейчас, поколение. я в 8 лет раньше даже не мог. Ну, чтобы было понимание. Вот, соответственно, вот эти все институтские программы, они их 10 лет принимают, потом 10 лет подписывают, понимаешь? что это очень трудно меняется. А что делать на таком быстром то есть я уверен в том, что бизнес-образование перейдет, бизнес образование перейдет да. полностью в онлайн, Online, потому что стерты да? границы, стерты, опять же, секунды мы экономим на переездах, да. в том числе. Да, вот а на данный момент сейчас происходит переходный момент. То есть, только онлайн-образование еще тоже не работает. Mm. Потому что мы все-таки люди, Конечно, нам нужно, нам нужно обмен энергии, там нужно пообщаться, это все такое. Да, да. А мы нашли способ. Я вам ну, сейчас поделюсь, что Давай. потому что я просто уверен в том, что чем больше людей будет этим заниматься, независимо с нами, параллельно, тем будет лучше для всех. Смотрите, как мы сейчас делаем. У нас все образование проходит первоначально в онлайне, но в онлайне мы проходим не только, например, даем видео, смотри видео и там развивайся. Есть такие технологии, где мы можем вывести спикеры и 70 студентов, и он все 70 человек видит одновременно, он видит их эмоции, как они смотрят, как они говорят, Класс. он может с ними коммуницировать, они могут ему задать вопрос. потому что это крайне важно, не просто получить материал, но и пообщаться. Это первое направление. Потом в форме домашних заданий и игр, то есть можно, ну как разного рода файлы, там PDF, задачки и так далее. То есть это все дальше технически разрабатывать ну, как дальше мы пойдем уже в игровое направление да. потому что человек должен вовлечься и играть то есть это крайне важно Конечно. у нас есть серьезные партнеры с кем мы это все готовим но нам нужно еще год потому что площадка молодая то есть ну, всему свое время скажем да имификация определенная абсолютно Нет. это без этого никак мы, это все, да, это да, мы все и, и вообще даже я так скажу даже не это поколение а любое поколение а любым человеком движет игра вот ты сейчас играешь свою роль да. Другие люди играют свои роли И так всегда было Только потом, сейчас нам еще показали Как можно еще играть виртуально то есть в этом. Но по факту мы все с вами игроки вот, поэтому, да. Супер ну, получается, что мы все-таки переходим в онлайн, а как же живое общение? Извините, есть, я не договорил. я не договорил, как раз манитров? вот мы, да-да-да. А, и все же мы сейчас как делаем? А, вот, например, я здесь почему? Ну, потому что сообщество а, собирается сегодня в одном зале, и мы будем, а, вот, например, мы делали выжимки. То есть, один раз мы сейчас собирали людей а, на Кипре, да, и у нас было что-то около 10 спикеров. Но 10 спикеров а, мы упаковали, грубо говоря, в два дня, и у спикера была выжимка на 20 минут. Вот обычно спикер приходит, говорит, окей, у меня час, у меня два. Да. А мы говорим, а у тебя 20 минут, и ты то, что за два часа рассказываешь, водичку в сторону, дай нам факт. Резонанс был просто работает, обалденный. Да? Люди за короткий срок получили много, но самое интересное, они могут с друг с другом общаться и, соответственно, дополнительное бизнес-общение получать. Ну в общем. Интересно, а во интересно. сколько месяцев можно было бы уложить в университетское образование, пятилетнее? Ну, я не буду ничего сейчас говорить, я в университете не обучался, меня не взяли туда. Да ладно, я вообще буду... не учился в университете? Нет. Я от Сумовочка. А вообще нужно университетское образование? Или Для каких-то профессий это нужно обязательно. Припринимателю, как ты считаешь, нужно <связь> образование? Получается? Я, вот у меня я больше сторонник. Твой того... родный брат вот сейчас <пышки> у меня. Говорит, не хочу больше учиться, хочу бизнесом заниматься. Мама плачет. Я Звонит так скажу. Мне, говорит, все разные. Я не хотел учиться, я хотел бизнесом заниматься. И я так скажу, у меня долго много ничего не получалось. В какой-то момент я осознал, что нужно найти просто бизнес-партнера, который очень большой, сильный и опытный, и стать ему помощником. Ты нашел? Да, я нашел. Это таких. крутая У меня есть очень хорошие, они близкие друзья, наставник наставник. частично я уже перерос, э -э -э многих. Вот. Но это, мне это очень сильно помогло, потому что я брал практический опыт, принимал его. И принимая практический опыт, я знакомился с новыми людьми, которые вводили меня дальше. Дай совет предпринимателям. Как выбрать себе вот такого наставника? Всегда по сердцу. Я не могу дать никому. То есть -то... Не по доходу, ни по доходу, ни по каким-то, ни по известности. По чувствую человека, то есть э, э, человек, я, я, всегда, я всегда почувствую, если мне человек приятен и меня к нему тянет, э, и я вижу, что он в том направлении идет, которое мне по душе, я туда пристраиваюсь. То есть какая-то родственность души, какая-то вот такая ну, можно вот тема наверное, даже, так да? сказать, да. То есть, я ну, не сильно я там в этом всем никакого... разбираюсь, я живу всегда на чувствах. Я что, что, что чувствую, вам? то и делаю. Слушай, а ты сам уже стал наставником для кого-то? Mm -hmm. Многие просят, но временной фактор. Временной фактор. Да. Ну, конечно, я думаю, многие используют мои знания, то есть то, что я в онлайне даю, как наставника. да. То есть люди, многие люди меня принимают. Но ну, у меня нету так, чтобы я сейчас индивидуально с кем-то работал, просто потому что физически не могу себе позволить. Mm -hmm. Я понял, Анатолий, а вот если я, например, захочу обучаться на вашей платформе, сколько это будет стоить и как это все происходит? Хороший, регистрация, yeah, что там? Хороший вот, вопрос. Расскажи, да, есть регистрация, то есть любой человек может зарегистрироваться без оплаты и даже получить там какие-то первые там знания, да. Вот я просто к чему пришел, то есть в тот момент, когда я проходил сам вот это вот обучение, то есть когда я хотел mm -hmm. понять как мир устроен и что в нем делать, да. Yeah. У меня было такое состояние, что я находил какой-то семинар, думал, все, вот сейчас я этот семинар посещу, и как только я его посещу, все, жизнь удалась, и все пошло в гору. И каждый раз я понимал, что это была всего лишь маленькая песчинка в дополнение к тому, что да. нужно. Поэтому мы взяли такую систему и сказали, что ты можешь, ты можешь сделать один, один раз в жизни абонемент. Так. Один раз, жизнь, один раз в жизни, не Один раз в жизни абонемент, причем так. у нас есть четыре разных абонемента, совсем маленькие, чтобы так. базовые знания получить. Зачем тебе метафизика, ага. если ты не знаешь арифметику? Согласен. То есть, грубо говоря, с 20 долларов ты можешь пойти в мир бизнеса, ты сможешь посещать мероприятия, ты сможешь получать, вот, например, даже взять, вот о криптовалютах мы говорили, да, то есть я в нескольких ICO Advisor, то есть сейчас приглашают, то есть люди считаются с мнением, да? uh -huh. вот. благодаря даже этому наше сообщество выигрывает, ну, например, на открытом ICO такие цифры, а люди, которые объединены у нас, у них дешевле могут они входить, у них более комфортные условия, у них есть, может быть, какая-то риф-программа и так далее. Почему? Потому что ну, то, что мы создаем, это, по факту, очень большая аудитория. А кто правит миром аудитория? Посмотрите историю Фейсбука, посмотрите историю Google и так далее. А, Антолий, а вот я вижу, что ты очень прям такой масштабный человек, мне прям хочется тебе задать вопрос, какая цель глобальная у тебя на сегодняшний день? Я хочу изменить систему образования, и э, я хочу сделать сетевой маркетинг таким, какой он есть, таким, какой он был в как теории. Как ты думаешь, вернется доверие да, сетевого маркетинга? Конечно, бл благодаря блокчейн-технологиям. То есть а, именно благодаря... основная, проблема, основная проблема сетевого маркетинга это э, руководство и э, серверная часть. Ну, я так называю серверную часть, все, что связано с кодом. Ага. Да? А, а, ну, там, продуктовый, мы это все mm -hmm. не будем. Ну да. А, вот. И если мы исключим возможность, а, что кто-то может тебя как-то убрать, переставить или забрать у тебя людей если мы сможем сделать так чтобы любой э, дистрибьютор мог видеть открытый код и быть на 100% уверен, что все начисляется так как надо если он будет уверен, что он сможет передать по наследству, он это сможет сделать потому что мы, мы дадим, у тебя будет не логин и пароль, а у тебя будет приватный ключ угу. и он будет только у тебя да, в вот этом есть ценность Конечно. и тогда э, мы автоматически сможем исключить любые пирамиды а, потому что в открытом коде как ты мне будешь рисовать цифры, которых не существует? Mm -hmm. Никак. То есть, и следующим этапом мы сделаем так, что будет модно, если у тебя сетевая компания, она должна быть на блокчейне. Если она не на блокчейне, друг выходи на блокчейн, потом я буду с тобой работать, потому что доверия к тебе mm -hmm. нет. Вот как. Да. И тем самым мы сможем это все. круче у нас уже сейчас несколько запросов на такой курс. Да? да, да. Анатолий, еще а еще даже мы не анонс нигде не делаем. Да? Ты можешь дать совет людям, которые не знают, как отличить пирамиду от реального, эффективного MLM-структуры бизнеса, в котором можешь зарабатывать деньги. На самом деле это делается все сложнее и сложнее, потому что люди очень креативные. Но ну, по факту нужно всегда смотреть, есть ли какая-то ценность. То есть, например, если тебе говорят, что ценность, ты принеси мне 100 баксов, и теперь будешь каждый день получать по 20, ну, и это мало похоже на ценность, это больше похоже на сыр мышеловки мышеловке. Если, например, допустим, если мы говорим даже о образовательном каком-то контенте, то есть, uh -huh. если я говорю, окей, я заплатил 20 долларов и получил там 70 видеокурсов, то это уже похоже на ценность. Да, то есть Согласен. я уже что-то заплатил или купил Согласен. Или, например, разные люди по-разному относятся там, к пищевым добавкам Или еще к чему-то такому а, То есть очень часто а, Вот я, например, ну, в, чем, в чем фишка? Я заплатил деньги, я что-то получил Либо это физически, либо это какая-то интеллектуальная собственность Без разницы, да. но я что-то должен получить А если у меня деньги ради денег, то очень часто математика не срабатывает Она просто не схлапывается вот. И там по Здорово. этим штукам, то есть даже финансовые модели там можно себе так представить. То есть почему они все в течение года, двух, максимально трех закрываются? Если они даже сами математически умудрились и нашли способ, как сделать так, чтобы не закрыться, то органы их все равно закрывают. Да. Поэтому лучше поосторожнее, где деньги за денег, просто поосторожнее. Спасибо. Ну и не могу не спросить про судьбу блокчейн-технологий в России. Как ты считаешь? Какова ну, она? Я так скажу. По миру вот Дадьевичу наши, наши русскоязычные, почему я говорю русскоязычные? Потому что это не только Россия, ведь это да. Украина очень сильная, это Беларусь очень сильная, там ребята прям вот мне прям радуют, какие они креативные, да, какие да. сильно не очень делают. Uh, у меня на данный момент складывается такое ощущение, что мы одни из самых uh, прогрессивных. Понятно, американские технологии, uh, и китайские, это все есть, очень, очень все хорошее. Но я вижу, какая креативность и разнообразность у нас здесь с вами. Это то и есть блокчейну в России власти. быть. Да, да, да, безусловно. И, и криптовалюте ему, тоже. Ему во всем мире быть, но я уверен, что наши русскоязычные займут самые мощные позиции. То есть сейчас же мир будет заново перекраиваться, и он будет перекраиваться на блокчейн. Соответственно, чем больше качественных, мощных идей, реализованных на блокчейне, мы приведем мир, я имею в виду мы русскоязычные, ну, тем больше будет влияние. Кстати, а ты сам вкладываешь деньги в криптовалюту? Конечно. Я тоже, кстати, вложил пару месяцев назад, но пока я просел. Как думаешь, какова судьба криптовалюты? Ну, у дальше? нас, если мы посмотрим последние три года, у нас есть две фазы роста. Это, это май. май. Вот сейчас ты будешь... То есть будет рост. Да? Я бы скорее лыбаться. всего ты вот, заходил где-то там, я думаю, я декабрь, в феврале там, зашел, к да. сожалению. Да. Ну, в ну, феврале еще. Я окей. опоздал. <laughs> На потом. 10 тысяч долларов я зашел. Ну, окей, ну, okay. все нормально. <laughs> в общем, сейчас ожидает... Ну, короче, начал два сценария. То есть возможно, что это будет в мае, рост, и он уже по факту начинается, есть, конечно, но это да. аккуратнее, потому что не факт. Если май, майский сценарий не сработает, то мы готовимся на август. Mm -hmm. Но самый большой рост вы ожидаете, конечно же, это октябрь, ноябрь, декабрь. Ну Там да, прям будет все. Я, так, я так и а, Проблема на данный момент в чем? А, вот вот представьте себе такую ситуацию. Ты а, управляющий крупным фондом. У тебя в управлении 1,3 миллиарда долларов, к да. примеру. да? То есть ты принял решение как управляющий, что 10% даже высокорисковый актив. Да. То есть все-таки все должны понимать, что криптовалюта ⁇ это высокорисковый актив. Конечно. А теперь а, а, найди мне пожалуйста схему как ты 130 миллионов заведешь в биткоин. сложность проблематично сложность юридическая да. гарантийная и сложность а где же столько взять это да. но если вы обратили внимание то последний год очень крупные биржи поскупали сильные мира сего это ведь не случайно это правда если они готовятся управлять такими капиталами то почему они мы же, мы же прекрасно понимаем, что свои капиталы конечно, в чужие руки они не дают. Зачем нам третье лицо? Согласен. И, соответственно, если это они сейчас сделали, и юридическая база уже более-менее в мире подходит, это к чему сейчас приведет? К массовому вливу денег сюда. Да. Спасибо, что разъяснил, Анатолий. А, у меня рубрика Марсель Прос» для тебя заготовлена. По традиции 20 вопросов, коротеньких, на которые нужно отвечать очень быстро. Ты готов? Да. Отлично. Поехали. Кем ты... Кем ты мечтал стать в детстве? Не помню. Как тебя обзывали в детстве? Глобус. Если бы ты мог жить в любое время, какое время ты бы выбрал? Сегодняшнее. Если бы ты мог встретиться с любым человеком, когда либо живших, кто это был? Я хотел бы очень с Стивом пообщаться. О чем бы ты его спросил? Мне вообще интересно его мышление. То есть, как он, как он видит э, продукт. и э, Я, в общем, меня впечатляет, как он сделал, что делают другие, но почему-то все любят именно его. То есть у меня, например, не встает вопрос о покупке другого, чем iOS. У меня тоже. Твоя главная черта. Доброта. Любовь что... к людям. Доброта, любовь к людям. Что тебе нравится больше всего в себе? В себе. Способность развиваться и недовольство собой. А что тебе не нравится больше всего в себе? Что мне не нравится в себе? Я иногда резкий. Чего ты боишься больше всего? Я не боюсь ничего. Я, у меня такая стратегия, что буду бояться, когда будет страшно. Что тебе помогает достигать поставленных целей? Каждый день я становлюсь лучше. Каким бы ты хотел бы быть? Таким, какой я есть. Твои любимые книги? Ой. Может, одна одна какая-то. ну первая книга, которая меня сильно впечатлила, это Дэйл Карнеги "Искусство выступать публично". меня вас, это очень впечатлило. за какой поступок тебе больше всего стыдно за твою жизнь? можно я не воздержусь от этого ответа. к чему ты испытываешь самое большое отвращение? отвращение? когда люди вот... Я сейчас скажу, Говори надеюсь, что везде. девушки меня простят. простят. Я не могу смотреть, когда они себя раздувают. Меня а это просто, я не понимаю, зачем мне себя портят. <с converters> мне это очень не нравится. Это может нестандартная ответ, извините. Назови три главных, на твой взгляд, качества успешного человека. Доброта, честность и все, что ты делаешь, должно быть направлено на человека, чтобы человеку было хорошо. Способность, которую ты хотел бы обладать. Я хочу хорошо запоминать и 4-5 языков. Если у тебя будет 1 миллиард долларов, как ты их потратишь? Скорее всего, я их не потрачу, они будут просто распределяться и приумножаться. Распределяться по разному рода проектам, где для человека хорошо. Зачем ты живешь, Анатолий? Я живу, просто мне нравится жить, я не знаю, я просто живу. А, или в смысле вопрос, может я не понимаю. Нет, зачем ты живешь? А, Все как... Живу, понял. что же жить. живу. Твое главное правило жизни? Правило жизни – это честность, то есть ты должен быть честным оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Прости. С нами был Анатолий Илья. Спасибо. Спасибо.